Всем привет! Вы на канале NB Fitness и с вами я, Вов Наталья. Сегодня я хочу показать тренировочку с использованием стула. Как вы можете использовать стул для своих упражнений, находясь дома. Пока. Отставим стульчик и делаем разминочку. Делаем глубокий вдох, потянулись вверх, выдох. Снова глубокий вдох, вытягиваемся вверх, выдох и еще раз вдох. Потянулись руки за спиной, open в одну сторону, в другую, в одну, в другую, еще в одну, в другую, хорошо, разогреваем ноги, еще четыре, три, два, один, степ кач, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, добавляем руки, на выдох, выдох, руки сильно напряженные, к себе, к себе, к себе, и соединяем локти, восемь, семь, шесть, пять4 три 2 и двумя руками в одну сторону в другую в одну в другую в одну в другую хорошо и выпад в одну сторону в другую, раз два три 4 5 шесть семь восемь и пружина раз два три 4 4 три два выравниваем ногу 4 три два один разворот восемь семь шесть пять четыре три 2 таз внизу переезжаем раз два три 4 4 три два один разворот и в другую сторону пружина раз два три 4 4 три 2 выравниваем ногу ставим на пятку на выдох вверх вверх и снова разворот восемь семь шесть пять четыре три два один переезжаем раз два три 4 4 три два один округленная вверх вниз вверх вниз вверх вниз хорошо подъем плеч по кругу назад сделали глубокий вдох потянулись вверх выдох и еще раз вдох потянулись вверх выдох для следующего упражнения берем одну тяжелую гантель, либо что у вас есть под рукой, потяжелее, правую ногу на стул сверху, вес перед собой, перед грудью и на два счета присед вниз, на два, вверх, на два, вниз, на два, вверх. Следим, колено удерживаем в одной точке, акцент тазом назад, ноги напряжены, живот, ягодицы в себя. Хорошо, еще 4, подъем, 3, подъем, 2, отлично, 1, и на каждый счет, 1, выдох, 2, выдох, 3, выдох, 4, еще, 5, 6, 7, 8, еще восемь, семь, шесть, пять, еще четыре, три, два, один и по три. Раз, два, три, подъем. Раз, два, три, подъем. Раз, два, три, подъем. Раз, два три подъем. Снимаем ногу. Размяли. Ноги в одну, в другую сторону. Сделали вдох. Потянулись. Выдох. И еще раз. Вдох. Потянулись. Выдох. Размяли ноги в одну, в другую сторону. Хорошо. Подходим. Стул у нас остается за спиной. Правую ногу положили на него сверху.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 И на каждый счет раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, еще восемь, семь, шесть, пять, четыре, три. Два. Один. И по три заканчиваем. Раз. Два. Три. Подъем. Раз. Два. Три. Подъем. Раз. Два. Три. Подъем. Раз. Два. Три. Подъем. Хорошо. Опускаем гантель. разняли ноги в одну в другую сторону. Делаем глубокий вдох. Потянулись вверх. Выдох. И еще раз. Вдох. Потянулись вверх. выдох Размяли ноги в одну, в другую сторону. Хорошо. Левую к себе. Отталкиваем колено назад. Живот втягиваем в себя. Затем груди повыше. Сделали вдох. На выдох. Присед наклон прямой спиной. И вниз 4, 3, 2, 1. Сделали вдох на выдох расслабились размяли ноги в одну в другую сторону раша и все то же самое делаем с левой. и снова стул слева от нас берем гантель удерживаем перед собой левую ногу сверху перед грудью руки и на два вниз на два вверх на два вниз на два. вверх Вверх. Живут ягодицы в себя. Хорошо. На два. Вниз. На два. Вверх. Еще четыре. Подъем. Три. Подъем. Два. Подъем. Один. И на каждый счет. Раз. выдох, Два. Вдох. Три. Выдох. Четыре. Еще пять.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 Раз, два, три. Подъем. Раз, два, три. Подъем. Снимаем ногу. Гантель на пол. Разняли в одну, в другую сторону. Сделали вдох. Потянулись вверх. Выдох. И еще раз. Вдох. Потянулись вверх. Вдох. На два. Вниз. На два. Вверх. На два. Вниз. На два. Вверх. На два.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 Восемь, еще восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один, по три, раз, два, три, подъем, раз, два, три, подъем, снова раз, два, три, подъем, раз. Два, три. Подъем. Снимаем ногу, опускаем. Гантель. Делаем глубокий вдох. Потянулись вверх. Выдох. И снова вдох. Потянулись вверх. Выдох. размяли ноги в одну, в другую сторону. Согнули. Правую. Пятку с ягодицей. Колено назад. Раз, два, три. Живот втягиваем в себя. Колено к груди. Хорошо, стопа на бедро, колено в сторону, сделали вдох, на выдох присед на оклон и пружина. 4, 3, 2, 1, сделали вдох, потянули вверх, выдох, размяли ноги в одну, в другую, в одну, в другую, сделали вдох, потянули вверх и на выдох расслабились. Снова разняли ноги. Для следующего упражнения... Нам нужен стул и тяжелая гантель. Опускаемся коленом, <coughs> ставим в упор левую руку, живот втягиваем в себя. На два счета подтягиваем гантель к себе, на два опускаем вниз. На два вверх, на два вниз. На два вверх, на два вниз. На два вверх, на два вниз, на два вниз.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 семь шесть пять четыре три два один задержали на выдох выравниваем локоть согнули выдох вдох выдох вдох выдох еще четыре три два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 Подъем, два, подъем, один и на каждый раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь, семь, шесть, пять, четыре. 4, два, один. Хорошо. Возвращаемся на стул. Правая рука перед собой. Отталкиваем локоть назад. Живот втягиваем в себя. Отпустили и локоть за голову. Сделали глубокий вдох. На выдох. Расслабились. И еще раз. Вдох. Потянулись вверх. Выдох. И все то же самое делаем с левой. Разворачиваемся. В левой руке гантель.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 И на каждый раз два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь, семь. Шесть, пять. Четыре, три, два. Один зафиксировали на выдох. Выравниваем локоть.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 на каждый счет 8 7 6 5 4 3 2 задержали опускаем гантель хорошо и снова разворачиваемся спиною к стулу руки в упор ноги перед собой на ширине плеч спина прямая живот подтянут на 2 вниз на 2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 На плечо. Отталкиваем локоть назад. Живот втягиваем в себя. И за голову. Сделали глубокий вдох. На выдох. Расслабились. Упражнение. Опускаемся на стул. Упираем ноги в стену. Руки за головой. На выдох. Подъем вверх. Выдох. Все время вверх. Вверх. Еще выдох. Выдох, вверх, продолжаем, еще восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Хорошо, берем гантели, руки перед собой, раз, два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Еще восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Хорошо. Приподнимаемся. Руки на стуле и сделали прогиб вниз. Вниз вниз медленно округленной спиной поднимаемся плечи по кругу назад сделали глубокий вдох потянулись выдох и еще раз вдох потянулись выдох собираем ноги Согнули колени, берем с себя скрещенными руками под колени, округленной спиной, особенно поясницей, лопатками тянемся назад вверх. Вторая рука впереди снова округленной спиной. Подтянулись хорошо, плечи по кругу назад. И еще один подход, снова опускаемся вниз, ноги в упор, в стену, руки за головой. На выдох, подъем вверх, выдох, все время вверх.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 И последнее упражнение. На сегодня разворачиваемся спиной к стулу. Опускаемся полностью на пол. Ложимся на стул только лопатками, плечами, головой, Руки перед грудью, таз как можно выше. Зажали ягодицы и держим их все время напряженными. На два разводим руки. На два подъем вверх. На два вниз. На два вверх. Прорабатываем мышцы рук и груди. Но ягодицы в этот момент должны быть обязательно напряженными, сжатыми. Живот подтянут. Еще на два. Вниз, на два, вверх, на два. Вниз, на два. Вверх. На два. Вниз. На два. Вверх, на два. Вниз. Отлично. И на каждый счет. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вниз. Вверх, вниз. Вверх. Еще вдох. Выдох. Вдох, выдох, вниз, вверх, хорошо, продолжаем, еще восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Положили на таз и вниз, вверх, вниз, вверх, ягодицы все так же сжаты, не расслабляем, акцент, вверх. Вверх, выдох, выдох. Продолжаем. 8, семь, шесть, 5, Еще четыре. Три, 2, один. Задержали и делаем пружину. Раз, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, 2. В самой верхней точке зажали. Держим. Раз, держим. Два. 3, 4, еще удерживаем 4, 3, 2. Оставляем таз сверху, ягодицы зажаты, поднимаем гантели и снова на 2, вниз, на 2, вверх. Вверх, на 2, вниз, на 2, вверх. Прорабатываем мышцы рук и груди. Но ягодицы в этот момент должны быть обязательно напряженными, сжатыми, живот подтянут. Еще на 2, вниз, на 2, вверх, на 2.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 Сторонку. На сегодня занятие закончено. Всем спасибо, что были со мной. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!